Литеревский выйду из этой сделки. Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер, Александр. Всех рад приветствовать в нашем новом вебинаре, который для нас проводит Александр. Раз в месяц мы встречаемся, обсуждаем рынок, обсуждаем сделки. И, как всегда, Александр делится с нами также своим опытом и знаниями. Как всегда, в начале несколько слов с моей стороны. Во-первых, как всегда, это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками. Трейдинг, инвестиции – вся эта деятельность сопряжена с рисками, с ними. Важно разобраться, важно их понять и научиться с ними работать. Мы также этот вопрос в ходе наших вебинаров поднимаем и обсуждаем. Для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах, вебинар проходит от компании Admirals. Мы являемся брокером, работаем уже более 21 года, работаем в разных странах, начиная от Латинской Америки и до Азии. Поэтому всегда наши клиенты могут найти максимально интересное приложение для себя. Трейдинг и инвестиции недоступны через классические такие приложения уже, как MetaTrader или мобильное приложение. Вот также доступен, как я уже сказал, возможность трейдинга с плечом, так и без плеча формирование своего инвестиционного портфеля. Из последнего, что вот хотел бы сказать, не так давно, ну уже чуть больше месяца назад мы запустили возможность покупать в инвестиционный портфель дробные акции, то есть теперь можно купить часть Амазона, часть Tesla, не покупая да, целую лот, да, то есть целую акцию. Такая возможность, надо доступно на инвест счете на платформе Трейдер 5 и также в нашем мобильном приложении. Мы всегда уделяем большое внимание обучению, поэтому рада, что Александр присоединяется к нам раз в месяц на данный вебинар и также для наших слушателей я хотел поделиться полезными ресурсами. Во-первых, наш YouTube-канал. Те, кто нас смотрит на YouTube-канале, не забудьте поставить лайк. А те, кто еще на него не подписан, как раз хорошая возможность это сделать и подписаться. К тому же там у нас будет проходить конкурс, в котором можно выиграть книгу с автографом Александра, но про конкурс я расскажу чуть позже. Также у нас есть телеграм канал в котором мы оповещаем о всех предстоящих вебинарах, поэтому, чтобы не пропустить, чтобы получить уведомления, также рекомендую подписаться на телеграм канал и мы вас там обязательно об этом оповестим и также хотел пару слов сказать про сегодняшний план. Мы с Александром делали такое упражнение, назовем это так, на прошлой неделе на английском вебинаре, и хотели бы тоже это сделать. То есть я попросил Александра рассказать про использование индикатора, потому что мы очень много получали таких вопросов от наших слушателей. Да, вот Шаг за шагом, индикатор за индикатором, будем добавлять его на график, и Александр расскажет, как его использовать, как использовать его Александр сам. Также мы, как мы всегда, разберем ключевые рынки, да, посмотрим ключевые инструменты, подведем итоги конкурса, разберем несколько сделок, которые как раз присылались на конкурс, которые закрылись с положительным результатом, которые закрылись с отрицательным результатом, потому что на ошибках учиться нужно. И также разберем несколько бумаг, которые мы смотрели месяц назад, и поговорим о новых тоже бумагах, которые сейчас достаточно, с одной стороны, интересно выглядят на рынке, поэтому также было бы интересно услышать мнение Александра по данным бумагам. Ну и также у нас будет несколько ответов на вопросы, которые мы принимаем на наш YouTube-канал, и в конце я также расскажу, про индикаторы александра как клиенты адмирал смогут их получить и про конкурс да это все будет уже в конце после основной части вот с моей стороны это все вот такое вступительное слово про компанию и также хотел бы передать слово александру всегда с нетерпением ждем этот вебинар всегда полезно узнавать новое слушать рассуждения ну и каждый вебинар учиться александр передаю слово вам Спасибо на добром слове, Роман. Спасибо очень. Всегда приятно здесь бывать. Это, собственно, у меня главная возможность по-русски поговорить, потому что жена по-русски знает 20 слов, и дома мы разговариваем друг с другом на иностранном языке. Так что спасибо еще раз за приглашение. А кроме того, всегда интересно, какие вопросы поступают от людей иногда, очень, вопросы, которые заставляют думать что оказывается всегда очень полезно. Если я вас правильно понял, вы хотите, чтобы я начал с обсуждения индикаторов, да? мы могли бы с этого начать, я также сейчас добавил S&P 500, как мы его обычно смотрим, и S&P или дневной график без индикатора. Лучше вот только дневной график без ничего, в голом виде совершенно, да? Так, сейчас вот должен быть перед вами. Окей. Uh, я продолжаю видеть два. Uh, вот сейчас правильно. Окей. Okay. Uh, uh, ну, Во-первых, uh, хочу заглянуть на секунду в чат. Uh, <coughs> uh, uh, uh, очень приятно видеть людей из... Uh, uh, uh, is, uh, uh, разных стран, из разных частей русскоговорящего мира. И поскольку я, я не вижу ни одного знакомого имени на сегодняшний день в этом чате, я не знаю, что вы знаете, чего вы не знаете, поэтому по предложению Романа такое быстрое введение в те индикаторы, которыми я буду пользоваться сегодня и которыми я пользуюсь всегда. Вы знаете, одна из ошибок, особенно начинающих и средних даже трейдеров, у человека возникает мнение, рынок пойдет, пойдет вверх или рынок пойдет вниз, и он начинает перелистывать индикаторы. А в хорошей программной системе, той же системе, которую предлагает Адмиралс, там десятки, больше сотни, наверное, даже разных индикаторов, и среди них всегда можно найти что-то, что показывает, что ты прав. Я иногда шучу, говорю, говорю человеку, скажи мне, ты бык или медведь? И дай мне три минуты с моей программной системой, она подтвердит, что ты прав. Поэтому надо выбрать небольшое количество индикаторов. Я это называю правилом пятерки. В старой трехлинейной винтовке можно было зарядить пять патронов. Не больше пяти патронов на трейдеры. И сейчас вам покажу патроны, которыми я пользуюсь уже много лет. Значит, мы смотрим сейчас как бы на голый график. Да? Вот только цены видим больше ничего. И тут начинается классический анализ. Можно провести линии поддержки, сопротивления, тренд -лайн, тренды, треугольники, прямоугольники, голова и плечи и так далее, и так далее, и так далее. Но во всем этом есть большая проблема я знаю, что когда я начинаю проводить такие линии вот, трендов, у меня начинают дрожать руки. И когда я в бычьем настроении, они дрожат вверх, а когда я в медвежьем настроении, они дрожат вниз. То есть на графике можно нарисовать, грубо говоря, все, что хочешь. Это такой как бы гигантский тест Роршаха, если вы знаете, что это такое. Тест в психологии. Человеку показывают абстрактный рисунок и говорит, а опишите, что вы видите. И он начинает описывать, что он видит, видит. А на самом деле это просто абстрактная фигура, клякса, и он описывает то, что у него внутри головы, а не на бумаге. Кстати, Рошель был швейцарским психиатром, который женился на и жил в Питере, потом умер в какой-то из эпидемии. Больше ста лет, полтора ста лет тому назад. Так вот, единственное, чему я доверяю, в смысле классического технического анализа, это только два, два, два момента. Один – это линии поддержки и сопротивления, но только горизонтальные линии. Рынок не знает диагонали, диагонали слишком субъективны. Вот сейчас, вот Роман, если вы проведете горизонтальную линию сверху на уровне ноябрьского пика, вот так, ноябрьского пика, вот здесь вот, да? Причем не здесь, вот конкретно, где вы ее сделали, а вот, еще ниже. Вот так вот. вот так вот так Я провожу эти линии поддержки и сопротивления не по каким-то экстремальным ценам, а по краешку, где было много активности. То есть здесь получается пролом вверх, потом, значит, этот пролом захлебывается и падает ниже уровня сопротивления ложный пролом. Идем вниз, и у вас уже проведена горизонтальная черта, правильная внизу. Рынок упал в январе, упал еще ниже в феврале, и на этой линии приведена как бы по февральскому уже донышку. И что рынок сделал, в последние, сделал на этой неделе, понедельник, вторник, среда, он проломил этот уровень поддержки, и сейчас он возвращается выше этого уровня поддержки. То есть уровни поддержки и сопротивления постоянно обмениваются ролями. Вот я смотрю на такие линии. Кроме того, я очень внимательно выискиваю то, что моя, моя московская переводчица. Я книжки пишу на английском языке, а в России не переводятся. Я всегда проверяю эти переводы, естественно. Она это назвала хвостами кенгуру, когда вот имеется такое плотное, как бы такое плотное шитье плотное вязание цен, и вдруг из, из, из этого вязания выскакивает э, как палец или как хвост кенгуру. А кенгуру, как известно, всегда прыгает от хвоста, Они никогда не в сторону хвоста. Хвост его мешает назад прыгать. Поэтому, вот вы видите, совершенно замечательный был хвост кенгуру в феврале. Он прямо вот выскакивает э, с рынка. Естественно, значит, когда цены возвращаются обратно от этого хвоста, это показывает, что... Э, Рынок отвергает эти низкие цены, и как только хвост закрывается, я торгую против хвоста. Но это очень большой хвост, такой красивый хвост бывает не очень часто. Вот Если в декабре такого же типа хвост был, цены шли вниз-вниз-вниз, хвост вот здесь, вот, да, вниз, отказались от, этих, от этого хвоста, и опять-таки совершенно замечательный взлет получился. Но Такие большие хвосты бывают довольно редко, но даже маленькие хвостики. Вот в ноябре, вы видите, выше красной линии такой хвостик небольшой был. Левее, вот он левее. Вот в ноябре, это уже позже, это декабрь. Вот здесь один, потом где-то месяц спустя, в декабре опять небольшой хвостик вверх и вверх. То есть, я, идем дальше, смотрим, после январского падения цены поднялись, и этот подъем закончился в этой декабре. В январе дальше цены падают, обваливаются очень сильно. И когда обвал заканчивается, хвостом кенгуру, то взлет после этого еще дальше, дальше немножко. Вот, вот здесь, пошли вниз, пошли вниз до самого низа. Внизу большой хвост кенгуру цены разворачиваются, идут вверх, и наверху этого взлета маленьких хвост фигуру. То есть это показывает, что рынок попробовал туда пойти, и, а там нет объемов, там нет интересов. И вот когда наступает разворот такого хвоста, я люблю чем против них торговать. Вот это все. Это все против про классический анализ, потому что это, это, это совершенно чистые линии, которые смотрят вам в лицо, а, а не какие-то там... Голова и плечи, которые можно нарисовать как хочешь. Поэтому продолжаем дальше. Можно, можно, можно даже убрать утиление, поддержки сопротивления. И давайте навесим первый, самый первый индикатор, который я всегда навешиваю на каждый график. Без него он, мне кажется, просто голым. Это скольз... пара скользящих средних. Вот даже конверт мы уже сейчас уберем, потом добавим его обратно, если это нужно Тут его вот пока не убрать. Окей, okay. не, не важно, без проблем. Без проблем. Значит, сейчас мы добавили два элемента к этому графику, которые вы увидите на всех графиках, которые я буду рассматривать сегодня и в любой другой день. Первый элемент – это пара скользящих средних. И от них поступают два важных потока информации. От этой парочки. Первое – это э, каков угол скользящих средних. То есть, когда этот угол, когда они направляются вверх, это показывает, что оптимизм на рынке растет. Когда они отправляются вниз, это показывает, что оптимизм на рынке, пессимизм на рынке увеличивается. А что такое скользящие средние вообще-то? Что стоит за этой арифметикой? Кстати, я только использую экспоненциальные скользящие средние, когда они простые. Что за ними стоит? Каждая точка, которую вы видите на графике цен, это сделка между двумя или больше, чем двумя людьми. То есть вот везде, где вы видите черную точку, а из этих черных точек они сливаются в столбике. За каждой точкой стоит сделка или множество сделок, но... Это сделка, о которой рынок согласился. То есть, допустим, вы хотите купить Теслу хотите купить, uh, по 700 долларов, а рынок говорит, нет, такой цены нет. Принеси 750, тогда купишь. А за 700 мы ее не продаем. Вот так вот. То есть, uh, сделка отражает соглашение покупателей и продавцов, а столбики, значит, отражают эти... Uh, Сделки на протяжении дня или недели, или 5 минут, в зависимости от того, какой у вас график. А скользящие средние – это как комбинированная съемка. То есть берутся данные за 10, 20, 30 или больше штрихов, и из них, и из них делается скользящая средняя. То есть скользящая средняя более медленная, чем отдельный штрих. Отдельные штрихи прыгают вверх и вниз. Я вижу вопрос: выскочил. Какие параметры? Параметров, так сказать, классических параметров нет, каждый пользуется своими. В книжке у меня написано, что 13 и 26. Значит, независимо от того, это дни, недели или часы. 13 и 26. Но, естественно, вы свободны изменять эти параметры. Старайтесь держать их примерно в соотношении один к другому. Значит, мы смотрим на скользящие средние, мы видим у правого края, всегда у, у правого края они падают и значит, на рынке пессимистическое настроения. Но добавляется второй очень важный поток информации от скользящих средних. Какова дистанция от сегодняшней последней цены до скользящей средней? И мы замечаем, мы замечаем, если вы позволите вашему взгляду проследоваться скользящими средними, вот сейчас от левого края вверх небольшой спад, потом опять вверх, потом сильный спад начинается, отсюда идет сильный спад, затем такая небольшая остановка в пустыне и еще один спад и сейчас опять происходит спад. Вот на, на конечности всех этих спадов, если вы заметите. Расстояние от самой высокой или самой низкой точки до этих скользящих средних, они похожи. То есть, как сказал мне очень давно один мой ученик, цены привязаны к ценности резинкой длиной примерно в километр, сказал он. Я называю зону между двумя скользящими средними зоной ценности. Какова ценность этой акции, какова ценность этого индекса? Красная линия, быстрая скользящая средняя, дает вам консенсус за короткий период времени. Синяя линия э, дает вам консенсус за более длинный период времени. Э, цена, консенсус – это и есть ценность рынка. Так вот, зона между этими двумя скользящими средними – это зона консенсуса от ценности. И цена отходит от ценности вот настолько, насколько хватает этой резинки, а потом обычно возвращается к ней, что мы видим на сегодняшний день, кстати, у правого края. И для того, чтобы помочь определять длину этой резинки, насколько далеко цена может отойти, прежде чем вернуться, мы накладываем на графике конверт, который вы видите здесь, параллельно зоне ценности, вверху и внизу проходит вот эта штриховая линия. эта зона, это, это конверт. Функции есть в софте адмирала. Я всегда думаю, многие из вас, может быть, знают, что я учился в свое время и работал много лет психиатром, преподавал в Колумбийском университете. Я всегда смотрю на рынок, как на маниакально депрессивного пациента. И вы видите, что этот вот товарищ СМП у него бывают маниакальные эпизоды, когда он выходит за, верх, за верхнюю границу конверта. А иногда бывают депрессивные эпизоды. Смотрим на правый край, пациента пришлось привязать к кровати, чтобы он не выбросился из окошка. Такая у него была депрессия, прямо суицид, риск суицида. Но вот он начинает сегодня возвращаться к норме, пошел обратно в конверт. Вот так вот я рассматриваю рынки. Следующий момент, следующий инструмент, который мы добавим, это индикатор, который называется MACD-гистограмма. MACD-линии и гистограмма, собственно, и то, и другое. Линии первичные, гистограмма производная, от линий это, это индикатор, который вы видите внизу графика. Он индикатор... Линии был изобретен очень таким важным человеком, очень крупным аналитиком и управляющим деньгами в Нью-Йорке, Джералда Пелл его звали, он, к сожалению, умер от старости в прошлом году. Он изобрел вот эти MACD-линии, которые являются скользящими средними, такими сложными скользящими средними человек по имени Тим Слейтер, который изобрел, созд... не изобрел, создал инду... то, чем все мы пользуемся. Вы пользуетесь, Роман пользуется, пользуется, я пользуюсь. Технический анализ с помощью микрокомпьютера. Этого человека зовут Тим Слейтер. Это, сказать, мы, мы все живем сказать, на его изобретении, и он, из, он придумал, что можно привести вот эти вот, что гистограмма более ярко отражает поведение рынка, чем MACD-линии. И на самом деле, вот посмотрите, рынок, как рынок, когда он упал в январе, первое падение, такое первое падение урбежнего рынка в январе, посмотрите на глубину MACD-гистограммы. В сила медведей. Пауза, второе падение в феврале, медведь явно слабее. За этим ралли подъем, и быки явно сильнее стали, да? а потом рынок падает опять, и он упал в третий раз значит, в ту же самую, примерно в ту же самую зону. Это то, что происходит сейчас. И хотя сегодняшнее дно более глубокое, чем в феврале. Оно не более глубокое, чем в марте. То есть явно, что медведи слабее сегодня, чем они были в январе. И это такая бычья дивергенция. И поэтому сказать, в эту неделю я играю только на повышение. У меня нет ни одного шарта, что очень необычно. Я люблю шортить. Но я вижу, вот эту, вижу эту фигуру. Бычья дивергенция, особенно между январем и вот сейчас апрелем. Вот так Добавляем третий индикатор. То есть этот индикатор замеряет силу быков-медведей. Его, главное... Его самый главный сигнал – это дивергенция. Кстати, мы смотрели не так давно несколько минут тому назад на ложный пролом вверх, который произошел в декабре. Я шортил в этот ложный пролом всеми деньгами. А что показывала в то время МСД гистограмма? У левого края, посмотрите на высоту МСД гистограммы в октябре. Вот силы быков падение, перелом спины хребта быка. И под конец опять поднимается гистограмма, быки толкают ее вверх. Но сравните ее высоту в декабре с высотой в октябре. Такая совершенно четкая в лицо медвежья дивергенция. Поехали вниз. Это, это третий индикатор, который я очень люблю, значит первый это скользящие средний, второй это конверт, третий MACD, особенно MACD гистограмма. И сейчас давайте посмотрим на последний индикатор из моей такой повседневной обоймы. Это индекс силы. Индекс силы связывает, он уникален тем, что он связывает объемы торгов и цену цены и объем торгов и формула в моей книге во всех моих книгах я все оставлял во все книги свои и вы видите значит если больше перемен в цене и больше объема то индекс силы крупнее и вы видите очень сильное дно в январе вы видите более плоское дно в феврале и вы видите, что сейчас но еще более плоское, чем в феврале. И это показывает, что Миша выдыхается. Выдыхается Миша и значит, приподнимается от пола. Поэтому, когда я смотрю на рынок, я играю на повышение. Как долго оно продлится, это большой вопрос, но в краткосрочном диапазоне четко на повышение. Вот так вот, Роман, я надеюсь, я не очень много времени занял, растекаясь мыслями мысли по древу, описывая все эти индикаторы, но вот это моя основная это моя основная обойма. Спасибо, okay. Александр. Да, Я awesome. тогда возвращаю недельный, и тогда у нас остается дневной таймфрейм. Очень, очень короткий комментарий. Значит, мы смотрим на графике S&P. Естественно, что на одном индикаторе далеко не уедешь, и, на, и анализируя только один график, тоже далеко не увидишь. Нужно смотреть на рынки в более, объемном, в более объемном варианте. И в частности я это делаю тем, что я всегда начинаю анализ с долгосрочного графика, mm. а, а потом перехожу к краткосрочному для уже определения точек входа и выхода. Слева недельный график, это для стратегии, справа дневной график, это для тактики. И что мы видим на недельном графике? S&P упала до своего конверта, но в то время как S&P при предыдущем падении, в предыдущее падение мочали левый конверт в течение четырех недель, то сейчас одну неделю ниже конверта и уже уже уже верну, среда только, да, уже вернулась S&P в конверт. Смотрим немножко ниже на график S&P, а на графике мы видим простите. И мы видим, насколько более плоская гистограмма сейчас, чем она была в январе. Смотрим на индекс силы еще немножко ниже. И мы видим этот вот совершенно убийственный э, спад в январе-феврале, пик вниз. Да? И сравните сейчас цены примерно на том же самом уровне. Э, и насколько более плоский э, индекс силы показывает на то, что медведи выдохлись. Медведи выдохлись, и поэтому надо переходим к дневному графику с тем, чтобы найти возможность покупки. Видим бычью дивергенцию, видим подъем индекса силы. Единственная проблема у нас здесь. Единственная проблема – это то, что импульсная система, которая, вы видите, горизонтально по центру каждого графика проходит такая полоска разноцветная. Красные, синие, зеленые э, штрихи. Э, э, когда они красные, запрещено играть на повышение. То есть, э, э, для того, чтобы это дело перестало быть красным, стало синим, а мы сидим-гистограмма должна немножко подняться вверх. Для начинающих это совершенно железное, обязательное правило для более опытного трейдера, который э, умеет контролировать риск, когда очень яркая техническая картина. То я не жду э, импульсной системы скажем так я ее жду в 95 процентов случаев но сейчас один из тех резких случаев когда Ладно, поехали потому что очень хорошие индикаторы вот рынок похоже достиг какого-то экстрема вот здесь вот так вот про S&P. давайте наверное обычно вы любите на dax посмотреть после, э, после да? mm -hmm. открою DAX. Технический анализ – это универсальный язык рынков. Вам не нужно быть специалистом, чтобы найти хвост кенгуру на недельном графике DAX. Он прыгает с, рынка, с графика и хватает вас за лицо на недельном графике. На дневном графике технически более, более сложная картина, чем на графике США. Ну, я думаю, это связано с тем, что все-таки Германия находится рядом с войной и создается гораздо большая гораздо атмосфера неопределенности и тревожности. Но тем не менее, мы видим, как на этой неделе ДАКС коснулся своего конверта, оттолкнулся от него, вошел внутрь, оттолкнулся от стенки и вернулся обратно в конверт. Импульсная система синяя, значит, разрешается покупать на дневном графике. Цены даже не достигли нижнего конверта. Как только она из Инстаграма станет, тикнет вверх, то цвет импульсной системы меняется, и можно будет покупать. То есть рынок нащупывает дно на немецком рынке. Чуть-чуть медленнее, чем в Америке. Спасибо. Добавляю евро-доллар. К евро к доллару. Ужас. Просто... Есть люди, которые любят торговать по трендам. Есть люди, которые любят торга... предпочитают торговать по разворотам. Я отношусь к этой категории. Я люблю разворот ловить. Каждый раз, когда смотрю на евро, я все думаю, так, так, так, так, так, еще немножко. Но, но немножко не происходит, вместо этого набрушивается еще ниже. И люди, которые коротят его по тренду, выигрывают деньги, выигрывают деньги у тех, кто ожидает взлета. Но я не покупал ее, я такой, жду, жду, жду. Но евро, не, евро не, не, не оправдывает моих ожиданий. Это связано с, фундаментальными, с фундаментальной ситуацией. Тренд явно вниз. Единственное, что мы, То есть, единственное, главное, что я хочу сказать про этот график – тренд вниз. Второе. У меня есть э, несколько жестких правил. И одно из них – никогда не продавать на понижение ниже нижнего э, конверта. И никогда не покупать выше верхнего конверта. Здесь мы смотрим и видим, что э, евро ниже конверта на недельном и на дневном графике. Хотите покупать? Я боюсь, я боюсь, но коротить тоже, шаркать тоже нельзя, потому что цены упали ниже конверта. Остается только смотреть и удивляться. А, золото. Золотом очень интересная ситуация. Мы поймали, собственно, этот бычий рынок с золотом очень давно, еще Летом прошлого года, когда он был на недельном графике, в самом центре, посмотрите на это, совершенно невероятный хвост-кенгуру. Несколько месяцев спустя, где это, это, это донышко было протестировано. И все, цены взвелись после этого. После того, как цена, цена золота превзошла 2000 долларов за унцию, Рынок, на рынке началась коррекция. И очень похоже, что мы сейчас видим начало-конца этой коррекции. Недельный график упал чуть-чуть ниже зоны ценности. Смотрим на дневной график. И здесь, здесь мы видим, что цены замедлились. Они замедлились, кстати, на уровне поддержки. Эта линия лучше видна на недельном графике на уровне, проведенном через предыдущие пики, Вы достигли уровня поддержки, и э, э, индекс силы гораздо более плоский, чем он был на предыдущем донышке. Мессия гистограмма, вот-вот выдаст нам э, поворот кверху. И, э, то есть бежать и покупать в данный момент еще рано. Но золото четко приближается в зону, приближается, пришло в зону, где оно должно построить какое-то донышко, из которого начнется новый взлет, новая ралли. Спасибо, Александр. И тогда нефть марки Brent. Нефть взлетела очень сильно в феврале в ответ на геополитические события, но примере того, как ситуация стала устаканиваться, доставки нефти улучшились, улучшились и цены на нефть, паника, паника подошла к концу. И цены на нефть упали обратно в зону ценности, так нормальная, нормальная зона остановки. На дневном графике нефть нарисовала тройное дно, но я не сильно доверяю, что это будет последнее дно, потому, потому что когда я смотрю на ECD гистограмму, я вижу, что донышки стали более плоскими. Но почти полное отсутствие пиков. То есть если я всегда хочу увидеть сильные подъемы выше нулевой линии. Это, покажет, это, показало, это показало бы, что быки уже на готове. А здесь этого сейчас нет. Поэтому не вполне может упасть. Кстати, последний аукцион нефти провалился покупатели становят российской нефти провалился покупатели становятся все меньше люди находят другие возможности и такая паника с нефтью ослабла Спасибо, Александр. Мы, как всегда, разобрали ключевые рынки, ключевые инструменты, которые мы всегда разбираем в начале, но в этот раз немножко не в начале, так и говорили про индикаторы. И сейчас как раз у нас часть, то, чтобы мы посмотрели, какие бумаги к нам прислали на конкурс. Вот сейчас я покажу как раз всех участников, кто оставил свои идеи на нашем YouTube-канале под последним видео. Собственно, здесь, ну, наверное, чтобы я хотел как резюмировать, то, что заметил, пока эти данные добавлялся. Очень были лонги, были шорты, да, то есть, но ну, лонги практически ни у кого. Ну, рынок падал практически весь месяц, поэтому падали многие бумаги и это ну, не дало достичь там, take profit от тех результатов, которые хотелось, Поэтому здесь наибольшая часть, особенно, ну, то есть take profitы сработали только по тем позициям, которые были в шорт. В этот раз победила бумага стикером MTSQ. H, собственно, прибыль составила порядка 18%. Я напишу обязательно участник на YouTube-канале, кто предлагал эту идею. Также у нас в списке финалистов Анна Викторовна. Она смотрит нас постоянно, уже не раз побеждала, поэтому за ее идеями стоит следить. Уже, по-моему, 4 или 5 раз эти позиции они достаточно себя хорошо показывали. Ну и также вот несколько других позиций, которые были по шортам. По Тесла и по бумаге с тикером CF. И как раз вот здесь с победителем мы обязательно свяжемся. В конце я расскажу про сам конкурс. Да, но вот сейчас я хотел бы как раз показать те сделки, которые были предложены. Сейчас я отдельно их выведу на экран и попросить Александра порассуждать да, то есть на предмет этой сделки. Вот сейчас здесь бумага, которая как раз победила. Здесь на недельном графике вход в шорт. И вот здесь, соответственно, вход в шорт на дневном и здесь Выход. прекрасно просто прекрасно просто прекрасно это это сделку э, нет Нет, это другой нет, участник <звы> другой участник. вы знаете с этим что эта компания продает нет? нет не успел посмотреть это это служба знакомств. да match, match да да да все я да, понял. Да, да. У меня друг есть хороший, я думаю, что он один из главных <смех> поддерживателей этой системы. Мы это с ним на машине проехали от Калифорнии до Восточного побережья. И когда ягвал машину, он обычно сидел рядом, каб... Ря... сидел рядом и игрался вот по всем проезжающим городам вот этот, в этот мяч. Ну, Типа человек, который заходит в магазин, но ничего не покупает. Ну, <смех> занято. Сделка, сделка техническая очень хорошо проведена. Смотрим на недельный график сначала. Цены обваливаются, но в каждом обвале бывает пауза. И трейдер, который предложил эту сделку, очень аккуратно выждал, чтобы ралли, такая коррекционная ралли против «Медведя», Вошла в зону ценности. Это типичная мишень для ралли в падающем рынке. Надо иметь терпение, естественно, чтобы не заскочить слишком рано. То есть на недельном графике восход был очень хорошим. Заметьте, что импульсная система была синей в то время. Значит, когда она синяя, можно покупать и продавать, как захочешь. Переходим на дневной график. В дневном графике опять-таки вот, вот точка входа ложный пролом вверх то что я это очень люблю ложный пролом вверх и опять-таки импульсная система синяя то есть можно делать все что хочешь потом она стала красной а прибыль снята опять-таки очень, опять очень по-умному когда рынки коснулись нижнего конверта то есть Естественно, глядя назад, нужно о, можно было еще подержать, еще да, больше сделать денег. Да, можно, но это, но это знаешь только после того, как, после того, как сделка закрыта. А когда она открыта, ты этого не знаешь. Пойдет она ниже или развернется. Но выход был сделан очень по умному. Когда цена касается нижнего конверта, все, как бы уже шоу закончилось. Лучше это все лучшее позади. Снимаем и уходим. Очень хорошая сделка, поздравляю. Спасибо, Александр. И вот как раз две еще сделки, потому что по прибыльным сделкам тоже хорошо говорить, да, но вот стараюсь взять две, которые принесли как раз убыток, и на что стоило обратить внимание в момент открытия этой сделки. Здесь бумага с тикером MSTR вот так. также. Это был лонг, соответственно, вот здесь вход вверх на недельном, а здесь вход на дневном. Я сегодня пытался, хотел сделать сделку по этой акции, она очень лиха, дорогая акция, она стоит, здесь на этом графике, это слабые, но она стоит около 400 долларов. И я старался купить, но не получил цены, которую хотел, поэтому сказал: ладно, будем играть в другую, в другую игру. Акция, компьютерная акция, естественно, предлож... Значит, идея купить ее, конечно, в принципе, хороша, но место покупок было выбрано неудачно. То есть... Мы видим на недельном графике сначала слева, как цена растет, растет, растет, доходит до зоны ценности и разворачивается. И тут человек покупает. Привет. Все, уже акция была сколько там -то месяц тому назад, полтора-два месяца тому назад была дешевой, а сейчас она больше не дешевая. Вот, вот о чем говорит этот график. То есть вот этот взлет от экстрима какого-то до зоны ценности уже произошел. А вы рассчитываете, что он еще и дальше пойдет? Ну, может быть, может быть. А может быть и нет. Потому что предыдущий взлет, это просто как вот резинку оттянули и отпустили. И она прыгает обратно к зоне ценности. А тут уже, а тут человек покупает просто по надежде. Слабая, слабая причина покупать. Смотрим на дневной график. На недельном графике э, акция падает, и на дневном она падает. Э, и тут значит, наш участник покупает ее. Э, я бы назвал такую покупку э, «ловить падающий нож». Нож падает, и человек хочет его схватить, пока он летит по воздуху. Э, обычно, когда такое делаешь, что э, окровавливаешь себя руку, потому что хватаешь нож в неправильном месте. Как, как это и произошло здесь? Неудачно. Надо иметь терпение. Очень тяжело, особенно мужикам, очень тяжело, потому что нас учат с детства. Чего ты стоишь? Не стой уже, сделай чего-нибудь. Да? А на рынках нужно стоять и ждать. И, и у нас, как у частных трейдеров, есть одно, одно, одно, одно, только одно преимущество перед корпоративными трейдерами. У них есть поддержка серьезная, и финансы, которых у нас нет. Они торгуют деньгами компании, поэтому это гораздо спокойнее, чем торговать на свои. У них много преимуществ. Но у нас есть одно огромное преимущество, и большинство из нас его выбрасывает. Это преимущество – свобода. Корпоративный трейдер обязан торговать, несмотря ни на что. У него есть значит, письменный стол, стоят терминалы, и он должен быть в рынке все время. А у нас как хочешь. Вот хочешь торгуешь, а если ситуация тебе не подходит, не торгуешь. Но тем не менее люди, которые имеют эту свободу, вот мы частные трейдеры, выбрасывают ее, потому что руки начинают чесаться и торгуют в неудачном месте. Сделка и на недельном графике, и на дневном находилась в зоне ценности. То есть это, график говорит, эта акция правильно оценена. Так если она правильно оценена, то зачем ее покупать или продавать? Все, у нас уже перед нами правильная цена. Покупать надо, когда акция недооценена, а продавать, когда она переоценена, как это было с предыдущей акцией. Вот так вот. Вот. Как мне сказал один друг много лет тому назад, у меня чесались руки, чего ты -то -то собирался торговать? Уже не помню, конечно, что это было. Он говорит, Алекс, ну-ка, приподними задницу от стула и подсунь правую руку. Я подниму подними ее опять и подсунь левую руку. И теперь сядь и хорошо сиди. Так вот, сиди на своих руках, чтобы на клавиатуру их не класть. Так, О, Худ, умирающая акция. Кто-то купил ее, да? Ну, это же надо. Есть акции, которые медленно, медленно, наверное, умирают. И со временем, возможно, какая-то большая компания купит их по какой-то более-менее цене. Если Роман, если вы недельную акцию, можно ее немножко уплотнить, чтобы увидеть самую высокую цену? Прямо уже вы, и так близко к ней. Нет? Акция вышла в декабре 2021 года или, или раньше? А, там, там просто картинка, сейчас я посмотрю. Okay. Может быть, так оно и было. Вы, вы знаете, что это за акция, да, Худ, нет? Да, конечно. Это, это компания стала безумно популярной в Штатах. Во время пандемии, потому что все эти люди, которые, которым не надо было ходить на работу и которые получали богатые дотации от правительства, многие из них положили эти дотации в, рынке, в рынок, в акции этой компании Robinhood, потому что там можно было торговать без комиссионных, вообще без ничего и с копеечными депозитами. И компания стала невероятно популярной. Они выпустили свои акции на рынок, где-то около… августа 2021 года и максимум, то, что меня спрашивали, был 85. 85 долларов, да, 85. А на сегодняшний день она стоит 9 долларов и, собственно, там центов. 9 долларов – это меньше, чем 85, по-моему, без калькулятора, да? То есть с августа прошлого года, значит, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, за 7,5-8 месяцев акция потеряла 89% стоимости ценности. Не надо покупать такие акции, господа, не надо. Если их и покупать, то только после того, как они полежали на дне, полежали, хорошо полежали, долго, и начали подниматься. Но когда акция падает от 80 с чем-то долларов ниже 10, это признак того, что у этой компании какие-то совершенно жуткие проблемы. И не надо покупать такие. Покупайте обещающие акции, а не, а не гибнущие, какой является ход. Спасибо, Александр. А вот мы посмотрели как раз три бумаги, и вот сейчас я вернулся обратно в терминал, и можем посмотреть как раз вот, одну, ну, наверное, одну бумагу, чтобы нам успеть по времени все а с прошлой недели. На прошлой неделе мы обсуждали, в а, прошлом месяце мы обсуждали Amazon, да, то есть mm -hmm. как раз он был где-то примерно в этой области. А, как раз говорили про то, что покупать рановато, да, вот он скорректировался, mm -hmm. и вот сейчас находится здесь. Выглядит очень даже неплохо. У меня такой двойной подход к рынку в настоящее время. С одной стороны, мы находим, Америка находится в медвежьем рынке, начиная с декабря. И главным фундаментальным фактором, который этот рынок ведет вниз, является то, что в стране наблюдается инфляция. Самая Самая высокая инфляция чуть ли не за 40 лет. И глава Федеральной резервной системы сказал, что он сделает все, чтобы эту инфляцию вернуть в русло. Инфляция больше 2% годовых ему неприемлема. И он собирается бороться с этой инфляцией рядом, рядом мер. Две основные меры это подъем учетного процента, и вторая мера во время пандемии. Федеральный резерв закатал огромное количество денег в экономику. А сейчас они включили пылесос в другую сторону, и они эти деньги начинают высасывать обратно. Поэтому стало гораздо труднее получить заем. Увеличились проценты и продолжают увеличиваться буквально каждую неделю проценты на ипотеку. В России это может показаться очень хорошим процентом, но американцев это коробе. В начале года можно было взять ипотеку на 25 лет под 3%, а сейчас в апреле, пожалуйста, 5%. То есть почти, почти вдвое выше процент. И конца этого не видно. Рынок упал так сильно на этой неделе, потому что Павел, глава Федеральной резервной системы, выступая, сказал, что в мае собираются повысить учетный процент на полпроцента. А в принципе они собираются провести в 6 увеличений в этом году. Пока что было только одно. Так что а деньги – это как бы кровь экономики. Если деньги становятся более дорогими, труднее их получить займы, то это ослабляет экономическую активность и, в частности, это ослабляет финансовые рынки, э, биржу. Поэтому в декабре был пик, и я считаю, что мы еще не вышли из медвежьего рынка. Но в краткосрочном диапазоне мы видим тройное дно в Амазоне на недельном графике. И, и мы видим ну, тоже рынок, который сидит на поддержке, на дневном. Особых технических фигур здесь не видно, но вот такое тройное дно – это достаточно сильные фигуры, чтобы удержать рынок от падения. Так что… Я бы сказал, что я, я нейтрален по отношению к Амазону. Если бы кто-то направил на меня пистолет и сказал, ты обязан торговать Амазон, вот тебе 10 тысяч покупай или продавай, я бы купил ее. Но без, без, без такого принуждения просто стою в сторонке. Спасибо, Александр. Ну, это вот как раз, резюмируя с прошлого вебинара, да, то есть мы смотрели, мы были здесь, то есть как раз вот ситуация, когда нужно дожидаться более приемлемых цен, да, если хочется купить эту акцию, то вот как mm -hmm. раз подобная приемлемая цена более-менее образовалась там спустя месяц. Да? Но опять же, важны другие факторы тоже учать приходят. И... Спасибо, Александр. И вот тогда можем посмотреть, ну, наверное, те бумаги, которые... Волнует, я думаю, что многих последние там, пару недель. Вот одна из них Netflix. Компания, вот это вот жесточайшее падение, когда, во-первых, компания котировалась около 700 долларов. И одна из, один из основных журналов в Штатах, я не помню, что это журнал был, не помню. Выпустили, их на обложке была эта компания Netflix сказано «Это лучшая акция в мире». Это было где-то год тому назад. В августе прошлого года Netflix достиг 700 долларов и начал потихоньку тонуть. И потерял примерно половину этих денег. И в один не очень прекрасный день на прошлой неделе акция закрылась ночью по где-то 340 долларов, а открылась на следующее утро на 100 долларов меньше. И сейчас она и продолжает, продолжает падать. Сейчас котируется по 100, 180, 190 долларов. Что произошло? Что произошло? Компания Netflix начала с того, что они… Была другая компания, блокбастер, они ее выбили вообще с рынка, они стали отправлять по почте DVD в аренду. Потом, когда появилось, когда интернет улучшился, они стали продавать сначала отдельные фильмы, а потом ежемесячную подписку. И это значит две проблемы. что, Во-первых, рост подписок замедлился, отчасти из-за, в очень небольшой части из-за войны, потому что они отрезали Россию от своего рынка. Но они по всей Европе потеряли подписчиков, потеряли 700 тысяч подписчиков. Впервые за 10 лет компания потеряла подписчиков. А кроме того, тяжелейшая проблема для компании в Штатах люди делятся паролем, чтобы зайти в систему и смотреть кино. А компания это абсолютно игнорировала. Они считают, а, так, бесплатная реклама. Ну, хорошо. И в результате того, что уменьшилось количество подписчиков, компания признала огромную проблему с жульническими клиентами. Цифры у 100 миллионов человек есть пароли, неоплаченные пароли в Netflix. И компания получила спать по зубам. Не сомневаюсь, что они выправятся из этого, но покупать еще рано, окоротить а уже поздно. Вот так вот. Еще одна бумага, которая тоже на слуху, ну, скорее всего, здесь просто это Twitter, да, но все мы уже слышали, а, потому да, что да, да, да. Да. Илон Москве купил, и, да. вероятно, бумага станет частной, да, то есть идет с биржи. да. Вот, может быть, если, ну, я думаю, что такие примеры были. Да, вот что, вот что в этом случае делать, допустим, если мы возьмем инвестора, кто сейчас держит эту бумагу? Я последние несколько недель коротел Twitter. На данный момент у меня позиции нет. Я закрылся на прошлой неделе, до последнего взлета. Я бы я постарался выйти из нее, чем, чем скорее, тем лучше. Потому что Илон Маск сказал с самого начала. Цена, которую он предложил, это его лучшая последняя цена. Торга не будет. Хотите, не хотите, хотите, берите, не хотите, будем судиться, но вот так вот. Так что улучшения не предвидится. Я бы вот сейчас, конечно, брал прибыль по этой штуке. Есть, на уолл стрите есть такая поговорка. Покупай слухи, продавай новости. То есть э, все, новости уже есть, компания куплена. Э, я очень рад, что, что Маск ее покупает, потому что Твиттер, конечно, они такую цензуру закатили, э, сам, они считают себя выше всех, э, а он у них не ведет порядок. Так что… Спасибо. Еще одна бумага, которая в отличие от всех, наверное, которые мы рассматривали, показала рост в последние несколько недель, это компания Waste Management. Вау. У них не было… Сейчас я проверю. Не было ли извещения о доходах. Когда я начинаю, я давно не торговал этой акцией уже, но каждый раз, когда я начинаю торговать, когда я собираюсь, раздумываю о сделке в какой-то конкретной акции, я всегда начинаю с того, что я проверяю, когда у них будет опубликовано сообщение об их доходах. Не потому, что я так разбираюсь в этом сильно, а потому что очень многие люди покупают хорошие отчеты и продают плохие. Поэтому, купив акцию, которой предстоит объявление, делать объявление о доходах, вы подвергаетесь совершенно серьезному риску тому, того, что доклад окажется или очень хорошим, или неожиданно хорошим, или неожиданно плохим. Если неожиданно хорошим, вы в лотерею. Если неожиданно плохим, то можно потерять знать, просто большую долю своего счета. Вот как раз вчера перед открытием рынка были до да, отчет о доходах. Я смотрю на эту акцию и у меня возникает мысль, да? Записываю для себя. Я люблю. Есть люди, которые любят торговать по трендам. Тренд идет вверх, покупаем и держим. Я люблю торговать по разворотам. И если эта акция произойдет, глядя на недельный, слева на недельный график, если эта акция произойдет в свой прошлогодний пик, то, вернувшись направо, дневной, появится очень интересная возможность, если она вернется ниже уровня прошлогоднего пика. Это создать, создать фигуру, которую я называю ложным прорывом, Возникнет медвежья дивергенция, и при том, что быков сейчас всегда набегает невероятное количество, возникнет возможность ее закоротить. То есть это не сегодня да, и не завтра. Цена… Сейчас, она, сейчас акции торгуются на рекордной высоте. Если они вернутся ниже мартовского пика, то вот тут, возможно, мы получим этот сигнал. Записываю себе, чтобы не забыть. Александр, 3-4 минуты у вас еще есть. Я, я хотел бы посмотреть пожалуйста. еще Теслу. И а, там вот один вопрос, который а, у нас был под видео да. на YouTube-канале. Я поз... когда это было, в понедельник я закоротил Теслу, а вчера я ее по самому низу закрыл. Почему? Значит, во-первых, Смотрим на недельный график. Кто-нибудь видит хвост кенгуру на этом графике? А? Вот так вот. Да, был хвост кенгуру в, в марте. Посмотрите на мси гистограмму, которая показывает вам ее высоту, силу быков в сентябре и силу быков в настоящей ситуации. Очень сильная дивергенция. Переходим к дневному графику. И в пятницу был очередной хвост кенгуру на дневном графике, вверх, вот так вот, да, в пятницу. Это вот, вот хвост кенгуру, вот, вот он, вот он, товарищ. И я весь уикенд я на него любовался, и первым делом в, в понедельник я эту акцию сыграл на понижение, потому что против хвоста кенгуру. То, что я не, я не ожидал, что акция так резко упадет. Мне это было очень приятно. Я, собственно, я сделал за один день 80% планируемой прибыли и снял ее, конечно. чего это произошло, я узнал только из прессы. Оказывается, то, что Илон Маск приобретает твиттер, создаст ему, скорее всего, проблемы с Китаем его китайская фабрика очень важный компонент его автомобильной империи. Китай может приезжать любого, как захочет, и они это делают постоянно. И то, что кто-нибудь сейчас напишет на Твиттере, что злобные агрессоры в Китае точат зубы на независимый Тайвань, и они потребуют это дело снять с Твиттера, убрать. Маск откажется, скорее всего. Вот тут значит, они найдут, что у него пожарная безопасность хромает на фабрике. Вы ну, знаете, как система работает во многих странах. Так что эта покупка Твиттера отлилась слезами немножко на акции компании. Но когда ты самый богатый человек в мире, миллиардом больше, миллиардом меньше, двадцатью миллиардов больше, двадцатью меньше, это уже не играет такой роли. Для нас, миллиард сыграл бы, даже кусочек миллиарда сыграл бы очень большую роль. Для него нет. Так что желаю успеха Илону Маску. Спасибо, Александр. Вот все по основным инструментам мы разобрали то, что планировали. Спасибо большое. И вот, наверное, да, тот вопрос, который. А, вы прислали мне, да? Пишет один из наших участников: при выполнении домашней работы на выходных стоит ли просматривать импульсивную систему в недельных графиков, отраслевых индексов, чтобы определить, на чью сторону встать на предстоящую неделю, быков или медведей? То есть, если в этом практически значимость, если тренд за неделю, можно определить по анализу графика Вы знаете, прошу прощения, собака пришла мне влестить в офис, а тут какие-то люди имели пойти по улице пройтись по улице мимо нашего дома. По улице пройтись, не рядом словом. Собака считает, что улицы принадлежат ей, и когда она видит кого-то, кто нарушает это правило, она обещает разорвать. И уже с ней сейчас там борется. Так вот, хорошо, рын, на рынке один и тот же рынок очень стоит изучать с разных сторон. С разных сторон, потому что это вам покажет нюансы, которые вы, скорее всего, пропустите, если вы пользуетесь только одним индикатором. Да? То есть, чем шире ваш подход, тем больше, тем больше у вас возможности уловить нюансы на бирже. Поэтому, если у вас есть доступ к данным о секторах, о индустриальных группах, групп, из которых состоит индекс S&P, этим очень стоит пользоваться. Вы знаете, если вы не возражаете, Роман, я покажу один пример, который очень помог мне вчера. Вот именно рассмотр нюансов показывает то, что рассмотр индексов ясно так не покажет. Хорошо, да, конечно, да? сейчас я остановлю демонстрацию. Окей, я нажимаю тогда, как умеет... Меня... Так, так, так, так, так, так, так. Вот, share screen. Так, одну секунду. Так. Ширый uh, Едем дальше. Так, так, так. Это где-то, где-то, где-то. Вот. Uh, SP. Значит, uh, uh, у меня есть uh, индикатор, которым я пользуюсь uh, каждый день. Uh, это индекс uh, новых высот, новых низов. Сейчас он выйдет. Вы видите слева недельный график, справа дневной. И, и мы видим, что на недельном графике как бы намечается какая-то дивергенция, донышки становятся все более плоскими. На дневном графике ничего особенного, ну, ничего особенного нет. Но есть еще один индекс новых высот, новых низов – который связывает объемы акций, достигших новых высот и новых низов, с их ценами. И вот я достаю этот индикатор и смотрю на правый край, красная линия отслеживает, отслеживает донышки на рынках. И я смотрю на это и говорю, ну все ясно. Начинаем вот здесь, да, это, это был сентябрь такой рекордный пик новых низов. Через неделю повторный пик более плоский и начинается замечательная ралли. Следующий высокий такой пик произошел в январе. Через несколько дней более плоский пик и ралли. В феврале очередной высокий пик, через неделю где-то более низкий пик и ралли. И в понедельник очень высокий пик. И я смотрю на это, и говорю, так, значит, скорее всего, сейчас рынок будет мылиться несколько дней, может быть, неделю, а потом начнется очередная ралли, серьезная ралли. И поэтому, когда так сказать, с таким подходом, увидев сигналы, что какие-то акции близки к своему донышку, я стал их покупать, не дожидаясь того, чтобы S&P развернулась вверх. То есть пользование такими необычными индикаторами, индикаторами, которые, которые немножко в стороне стоят от мейнстрима, может быть очень полезным. Поэтому не старайтесь сэкономить, времени, сэкономить время на, на анализе. Чем, чем больше вы рассматриваете, чем глубже вы анализируете, тем больше вы увидите. Спасибо большое, Александр. Как всегда, были рады видеть вас на вебинаре. Спасибо большое за ваши мысли, рассуждения, наставления. А... Просуммировать то, что я сказал, я считаю, что рынку предстоит ралли где-то на протяжении ну, вот этого месяца, до конца этого месяца, наверное. А дальше будем смотреть, потому что медвежий рынок еще не отменен. Так что... Но в краткосрочном диапазоне рынок нацелен на подъем. Отлично. Спасибо, Спасибо большое. большое. Всего хорошего и до встречи уже в следующем месяце в Таллине. Тогда, наверное, да, да? Ну да, мы с вами увидимся и 31 мая встретимся еще на вебинаре, когда вы уже из Талины уедете. Депортирован. Приходит, приходит человек в лавку и говорит, это французский сыр, который вы вчера продали. Хозяин говорит, а что насчет сыра? Этот сыр, говорит, он был импортирован или депортирован? Все добро, доброго, Александр для участников также хотел сказать как раз то, что я обещал. В конце рассказать про индикаторы и про конкурс. Начну с индикатор, вот то, как вы видели сейчас, как мы смотрели вместе с Александром на платформе MetaTrader 5, которая доступна для наших клиентов, вы имеете возможность установить эти индикаторы и использовать точно так же, такой же подход. Как мы с вами разбирали, допустим, те сделки, которые присылались на конкурс, везде можно найти как раз закономерные паттерны, когда эти сделок или можно было избежать, или дождаться более оптимальной а, цены. Тем более, если вы только начинаете свой путь в трейдинге, да, или хотите его улучшить, то а, вы можете дополнительно использовать а, или все, или частичные индикаторы Александра. А, и мы сделали их а, доступными бесплатно для наших клиентов, у которых есть а, баланс а, более 200 евро на реальном счете. А, для того, чтобы запросить Соответственно, набор индикаторов необходимо отправить письмо на почту elderdisk.собакаadmiralmarkets.com для тех, кто смотрит сейчас нас вебинар онлайн, я напишу в чат. До почту вы сможете скопировать и ее использовать для тех, кто смотрит нас в записи в описании к видео. Почта есть. Пишите нам туда. Мы вас сориентируем, как открыть счет, если у вас он не открыт. Ну и, собственно, отправим вам индикаторы, шаблоны и видеоинструкцию по установке, которую вы сможете использовать. И теперь про конкурс. Как мы вот в середине этого видео подводили итоги, да, у нас раз в месяц проходит такой джентльменский конкурс, где мы разыгрываем книгу с автографом Александра, раз в месяц выбираем победителя. Собственно, конкурс состоит в том, что нам участники, да, слушатели вебинаров, те, кто смотрит нас на YouTube-канале, предлагают свои идеи. Можно пользоваться системой Александра, можно пользоваться своими системами, но идея в том, чтобы предложить сделку, которая сработает в течение промежутка времени от вебинара к вебинару. Сегодня у нас 27 апреля, следующий вебинар у нас будет 31 мая, то есть вот как раз, чтобы сделка сработала в этом диапазоне. Соответственно, преимущество отдается тем, чья сделка закрывается по тейк-профиту. Если таких несколько, то мы смотрим просто в процентном соотношении, какое расстояние актив прошел больше. да, И вот как сегодня я показывал победителя, да, то есть были акции, которые а, прибыль была там 18%, процентов, где-то 9%, процентов, где-то 7%, то есть она закрылась прибылью, а, и мы призываем всех участвовать также в этом конкурсе. А, понятно, что здесь самым главным а, результатом для вас будут ваши положительные сделки там на реальном счете, но и также и хорошая возможность получить книгу с автографом Александра. А для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на YouTube-канал Admirals. А сейчас а также для тех, кто смотрит нас на вебинаре, прикладываю ссылку на YouTube-канал, там вы сможете найти запись видео и вот принять как раз участие в конкурсе. Завтра мы добавим это видео на канал и можно будет принять участие в конкурсе. Поставить лайк под видео и в комментариях предложить сделку по одному активу, который торгуется в Admirals. То есть это может быть акция, это может быть валюта, может быть индексы, может быть биткоин, все, что для вас было бы интересно. Ну, преимущественно мы получаем предложение как раз по акциям, преимущественно по американскому рынку, но актив может быть любой, главное, чтобы он торговался в Admirals. Но у нас торгуется более 8000 инструментов, практически всегда самые ликвидные инструменты можно найти. В комментарии нужно указать цену входа, да, то есть по которой вы планируете сделку, стоп-лосс, и «Take Profit», и отметить дату поста, когда вы его пишете. да, То есть, когда вы сделали этот пост, то сделка может открыться через день, через два, через три, это вполне нормально, может в этот же день открыться. Но мы, скажем так, на графике смотрим дату вашего поста и, начинаем от нее, смотрим, что сработала ли сделка, закрылась ли сделка по «Take Profit» или по стоп-лоссу. И, соответственно, выбираем вот победителя, как я уже сказал, простым методом. Если сделка закрылась по «Take Profit» и больше прибыль в процентном соотношении – тот, соответственно, и будет победителем. И важный момент, ну, во-первых, сделка лучше, чтобы сделка сработала в период с... от вебинара к вебинару, да? то есть в данном случае с 28 апреля по 31 мая, поэтому ваше предложение можно писать сразу же и 28 апреля и 29, то есть как можно раньше, потому что, как показывает практика, те сделки, которые писали или в начале месяца, да, или в середине месяца, то по ним как раз больше вероятность работать take profit. И важный момент комментарий нельзя редактировать. То есть, если там будет отображена кнопочка что комментарий, ну то, что он отредактирован, то такие сделки мы не берем в расчет, и они участвовать в конкурсе не будут. Да, и предлагается только один, соответственно, инструмент а от одного участника один инструмент, но от разных участников один инструмент тоже может повторяться. В этом ничего страшного. В любом случае, точки для входа будут другие. Да, спасибо большое. Спасибо, что были с нами, спасибо, что смотрели нас на YouTube-канале. Те, кто смотрит нас в записи, не забудьте поставить лайк. А с теми, кто смотрит наши вебинары, да, приходит на вебинары, увидимся с вами через месяц, да, 31 мая, и посмотрим, как поменялись рынки, какие будут новые интересные моменты, и, как всегда, на платформе пообщаемся с Александром. Всем спасибо большое, всем желаю хорошего вечера и до свидания.